Здравия всем людям, которые идут мистическим путем. Я хочу поделиться с вами одной из практик, которая со мной произошла. Неожиданно, не по моей воле, практикуя и обучаясь, со мной произошла такая история. Находясь на рабочем месте, у меня появилось огромное желание пропустить энергию через всю Землю и охватить ей все вокруг Земли. Я вышел в офис, встал посреди комнаты. И меня как судорога свела, через меня прошел белый луч, который пронизал всю землю и начал растекаться, и закрывать всю нашу землю своей белой энергией, которая вытесняла все. Она заливала все, все темное внутри в земле, снаружи. Она просто заливала все нестерпимо. У меня не было сознания, я просто видел, как этот цвет течет, как он расходится, входя в землю снизу и входя в землю сверху. Я как со стороны наблюдал, как земля полностью покрывается и тонет в этом белом светящемся море. Потом, когда все это произошло, вот. Ноги свело, тело, э, слабость, зверский аппетит вот. Ну, я думал, что на этом все и закончилось а Вечером, когда пошел принимать ванну Набрал воды, ну, где-то около по колено. И меня здесь накрыл следующий призыв я стоял по колено в ванне и уже держа в руке меч-кладенец, я с яростью воина разгонял тьму, которая морем текла, которая выкрикивала и пугала меня, во мне не было страха, во мне не было ничего того, за что бы я боялся потерять. У меня была одна цель избавиться от того, что находится на родной любимой земле. И я этим мечом мистическим разгонял эту бесовую толпу. Их было так много, это было море невидимое. Я, когда я поднялся выше над землей, я увидел щупальца, дороги. Они выглядели как бура красно, черная канаты неровные формы, которые опутывали всю землю, и в них звучало мы не дадим тебе уйти ты будешь наша и я рубил эти канаты, я рубил эти дороги оно все становилось настолько маленьким а я подымался и становился все больше и я перерезал эти канаты я перерубал эти дороги они говорили мне, да нет, что ты делаешь, не нужно мы же тут все будет хорошо, зачем ты это делаешь я не верил им я слышал у них в голове, «Ты нам только дай чуть-чуть укусить, и все будет хорошо». Но я все равно, я стоял, я кричал какие-то мантры или агмы, выкрикивал какие-то слова, кричал прочь. И вот это происходило в ванне. У меня летало по комнате весь инвентарь, которым купаешься, пузырьки падали, губки какие-то летели вот, но я ни до чего не дотраивался руками, я чувствовал этот меч, двухручник, ладенец которым я их гнал, я обрезал вокруг земли всю эту темную пуповину, которая окутывала ее я все обрезал, ничего не осталось я им ничего не оставил но та тьма, которая была налипша на земле я чувствовал, что это наша задача. Наша задача ее убрать, ее переработать. Вот такой случай со мной произошел. Вот такая практика была в моей жизни. Я почувствовал, что очень здорово, что я родился на этой земле, и я благодарен всем своим братьям и сестрам, которые привели меня на эту землю, и тем силам, которые дают мне знания, и которые дают мне силу противостоять той тьме, которая пытается преобладать на нашей земле и поработить нас. Я русь, и им этого не получится. У меня немножко вибрирует голос а, в глазах моих слезы, но моя рука крепка и дух мой очень сильный. Я благодарю вас всех.